Всем привет! Сегодня мы идем делать первую нашу прививку. Не знаю, как Джеки будет реагировать на все это. Но надеюсь, что все будет нормально. Ну, там самая киса, которая родила недавно, что-ли? Ага, идти он не хочет. такой собак такой вот такой молодец такой молодец он у меня такой красавчик тут не тебя отвлекли парень такой вот какой-то молодец все давайте, давайте так завтра подойдет в общем Прививку сделать у нас не получилось, потому что мы же клеща словили. И у нас температура поднялась, видимо, реакция пошла. Поэтому сейчас сделали три укола, там успокаивающий, обезболивающий и антибиотик. И все, сейчас идем домой, сказали еще простомола выпить. Сейчас будем лечить. I don't know. Куда у тебя есть вода? Что? Что за дырка? Джеки, ты что делаешь?